здравствуйте мои дорогие любимые я рада вас приветствовать на моем канале астрология сверху белошвили и с очередным праздником поздравляю всех мужчин на моем канале потому что в конце недели 23 февраля мы отмечаем этот благородный мужской праздник день защитника нашей слабой женской половины и большое вам спасибо за то что вы есть в нашей жизни овне как ни, ни парадоксально, но ваша нерешительность будет способна вам очень и очень навредить Потому что это вам не, свойство, не свойственно, а вы будете именно как-то нерешительны на этой неделе Рядом с вами уже есть человек, с которым можно будет, в принципе, себя связать с отношениями И, в принципе, никаких нет приятных, при, при, препятствий в вашей жизни для взаимности Остается всего лишь простой один единственный шаг и все, вы в лоне романтики. Но что-то вам будет постоянно мешать. Вот эта так называемая неуместная осторожность, она будет угрожать лично вам оставить вас в одиночестве. Причем далеко не гордым, а разочарованным. Поэтому, мои дорогие обны, действуйте пока не поздно. Тельцы. Вам, мои дорогие тельцы, обстоятельства дадут такую возможность, при которой вы проявите силу и сможете выиграть ну, так, несколько плюсиков в глазах своей второй половинки. Скорее всего, ей будет нужно помочь в каком-то деле, может быть, даже вступиться за нее перед какими-то людьми или даже обидчиками. В общем, ваша задача – быть на готове. Это очень важный эпизод для вас отношений. И от того, как вы себя проявите, зависит очень и очень многое. И в частности, судьба вашего союза. Близнецы близнецам нужно вспомнить о том что у них как это не прозвучит смешно или странно есть совесть потому что вторая половинка просто изнывает от того как ей не хватает вашего внимания и на этой неделе наступит просто самый настоящий пик переживаний со стороны вашего возлюбленного сколько же можно так издеваться над человеком говорят спрашивают вас звезды вспомните зачем вам вообще нужны романтические отношения и пожалуйста исправьте уже совершенные некогда ошибки, пожалуйста, проявите уже так нужное внимание к вашему любимому человеку. Раки. В вашей жизни окажется слишком много представителей противоположного пола, с которыми вы были бы, ну, так можно сказать, не прочь иметь какие-либо связи. Это, конечно, здорово, но избыток может привести к некому нежелательному последствию, даже к какому-то краху. Стараясь угодить всем, вы сможете обнаружить на, на, на наступающей неделе, что никто уже не отвечает вам взаимностью. Поэтому энергетика будет рассеиваться, и э, как-то вряд ли куда-то приведет вас, не попадая точно в цель. Поэтому придется начинать все либо сначала, либо прямо сейчас э, сделать какой-то окончательный выбор в пользу кого-то из претендентов. Львы. Когда вы решите очередной раз вздохнуть и погрустить на тему того, что вас никто не любит, знайте, пожалуйста, мои дорогие ли вы, что вы сами себя вводите в заблуждение тем самым. Рядом с вами есть человек, который души вас не чает. Ведь это так? Вы либо намеренно его не замечаете, либо убеждены, что ничего не получится, а, в общем-то, зря, потому что небесные светилы вам обещают возможности счастливого союза. Да, возможно, он окажется не героем вашего романа, или сам союз будет невечным. но за кто именно в этих отношениях уж точно никто не будет разочарован. Девы. Для вас звезды уготовили такое качество, как смелость. Да-да-да, именно это качество вам придется в предстоящие семь дней набираться. Какой-то очень и очень назойливый ухажор потребует честного разговора или ответа на свои вопросы. Сможете ли вы в глаза человеку сказать, что ничего не получится – Ох, но лучше будет, если вы все-таки сможете, потому что только такой ответ будет способен прекратить эту ситуацию, которая и без того вам уже по-своему надоедает. Весы. В ваши отношения понадобится добавить некоторые, ну так можно сказать, новые аспекты жизни. Другими словами, теперь вам предстоит стать не только влюбленными, но еще и партнерами по какому-то делу. Странно, да? Но помните, что не обязательно это должно быть какое-то коммерческое предприятие или что-то в этом роде, даже если вы найдете какое-то э, совмещенное или совместное для вас хобби на двоих, это уже принесет огромную пользу вашим отношениям. Скорпионы. Если до сих пор вы переживали после какого-то разрыва, особенно если это было очень болезненно, то у меня и у небесных светил для вас потрясающая новость. Все, наконец-то, точка. На этой неделе вы, наконец-то, остынете к, такой, к тому человеку, который никак, которого вы никак не могли сами же забыть. Более того, если вы страдали от неразделенной любви, то это окажется уже с этой недели в прошлом. Вы, наконец-то, окажетесь счастливой, оптимистичной и свободной, с чем я вас и поздравляю. Стрельцы! На вас обратят внимание очень многие представители противоположного пола на этой неделе. И этот факт, конечно же, вас очень и очень порадует. Можно будет выбирать. Только, пожалуйста, не спешите с решением, а то на эмоциях можете допустить какую-либо оплошность или ошибку. Отношения – это очень важный шаг. И в вашем случае он может предопределить то, как сложится будущее даже несколько лет. Козероги. Имейте в виду, что даже если в отношениях у вас проскользнет какой-то холодок, у вас в руках есть секретный прием, который способен вернуть все на круги своя. Что это за прием? Но здесь идет речь уже о более интимной стороне вопроса, и именно она будет вашей палочкой верлчалочкой при самых каких-то неразрешенных, сложных и проблематичных ситуациях. А вот слова на этой неделе, даже самые вкратчивые, не всегда смогут возыметь для вас какой-то желаемый или положительный эффект именно в эти предстоящие 7 дней. Просто обязательно помните об этом и имейте это веду водолеи в ваших отношениях все достаточно стабильно на какие-то перемены в общем-то рассчитывать не стоит и они не предполагаются только лишь за одним единственным исключением если вас с вашим партнером разделяет расстояние то ваш союз как это ни странно только крепнет да, в это сложно поверить, но соскучиться по возлюбленному сейчас для вас верный способ укрепить отношения. Так что, если есть какие-то проблемы, можно подарить своей второй половинке билет куда-то на отдых или просто устроить какое-то краткосрочное расставание временное, которое обязательно пойдет всем только на пользу. Рыбы. Вам, дорогие рыбки, звезды по-своему сулят а, осторожность, потому что на предстоящей неделе надо быть готовым к какому-то а, неприятному моменту, возможно, даже к скандалу. Вы, на самом деле, не будете в чем-то виноваты, да и повода такового не будет. Просто вашему возлюбленному, вашему партнеру захочется, ну, немножко покапризничать, что ли. Пожалуйста, отнеситесь к этому спокойно и думайте о своем. Все довольно быстро вернется в свое русло, не переживайте, только, пожалуйста, очень вас прошу, не совершайте и не совершите какую-либо ошибку. Ни в коем случае, вот самое главное, не отвечайте упреками на упрек. Рано или поздно все успокоится и встанет на свои места, а вот наломанных дров уже будет не собрать. Я всем желаю прекрасного настроения, февральские вечера пусть будут у вас с чувством радости на душе и пусть обязательно звезды будут только на вашей стороне.